Друзья, привет! Вы на канале Самовар, и сегодня в своем видео я вам расскажу о том, как открыть или найти панель управления Windows 11. Нажимаем правой кнопкой мыши на Пуск, выбираем Параметры, выбираем вкладочку Персонализация, затем переходим в Темы. Параметры значков рабочего стола. И у нас открывается окно. Вот здесь мы ставим галочку на панель управления. Применить. Ок. OK, закрываем окно. И у нас на рабочем столе появилась панель управления. И второй способ зайти в панель управления. Это правой кнопкой мыши нажимаем на пуск. Выбираем выполнить. И здесь вводим команду. Control. И у нас открывается панель управления. Если вам необходимо развернуть э, значки в панель управления, то выбираем категорию, крупные значки и, соответственно, здесь все появляется. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.